В зале попечительского совета Казанского университета прошла международная конференция «Россия-Азербайджан». У нас очень много точек соприкосновения как у России с Азербайджаном, так и у Татарстана с Азербайджаном. Более 70 представителей организаций собрались в культурно-спортивном комплексе «Уникс» на университетской ярмарке «Вакансий». Студент может подойти, заинтересоваться и задать любой вопрос работодателю, и все работодатели с удовольствием на эти вопросы отвечают. В Казанском федеральном университете с 22 по 23 апреля проходит 17-я международная научно-практическая конференция по корееведению «Россия Корея. Настоящее и будущее российского корееведения». Я надеюсь, что проведение международной конференции по корееведению в Казанском федеральном университете послужит фундаментом для разностороннего сотрудничества. Всем привет! В эфире «Универ-Ньюс» о студии Надежды Мещерякова. В набережных Челнах появится еще два здания общежития и учебный корпус Казанского федерального университета. Об этом в интервью по телефону нам рассказал Махмуд Ганеев, директор набережной Челнинского института КФУ. Состоялась встреча представителей представителем образования России, КАМАЗа, КФУ и Статиндетского э, городского проекта. Обсуждался вопрос об строительстве инфраструктуры, в городе Наберно-Челненского -Челнен, Набер института. Значит, на сегодняшний день заканчиваются проектные работы, и где-то к концу июня мы получим уже после экспертизы все документы. После этого мы ждем финансирования. 16 мая должны закончить проект двух общежитий, двух общежитий и учебного здания. 30 июня они должны пройти экспертизу. После этого мы отправляем все документы в Москву и ждем, Министерство образования обещает, в этом году уже какие-то Финансово, скорее всего, будет выделено. 20 это 41 человек, каждое все житие. Учебное здание, там будет учиться 1100 человек. Есть проект создания на нашем базе технического университета. И вот одно, одни из пунктов этого создания технического университета, это как раз э, улучшение инфраструктуры. В зале попечительского совета Казанского университета прошла международная конференция «Россия-Азербайджан. Исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия». Все подробности далее. Конференция посвящена вопросам межнационального и межконфессионального согласия, созданию международной диалоговой площадки между Россией и Азербайджаном в целях консолидации обществ двух стран для формирования предпосылок к устойчивому развитию в социально-гуманитарной сфере. У нас очень много точек соприкосновения как у России с Азербайджаном, так и у Татарстана с Азербайджаном. Это общность культур, схожесть некоторых ценностей, традиций и очень устойчивые, исторически сложившиеся, партнерские взаимоотношения. Мы, безусловно, поддерживаем национальную культурную автономию азербайджанцев, которая является одной из самых многочисленных в республике Татарстан. На данный момент в республике проживает 173 национальности, поэтому наш дом дружбы, он очень богат добрососедством, богат культурными какими-то традициями. На международной конференции «Россия-Азербайджан» приняли участие гости из Азербайджана. Наш тата э, и азербайджанцев связывает очень многое. Многовековая дружба. У нас единый язык тюркский, у нас одна религия ислам, у нас единые традиции, похожие. И мы вместе отмечаем праздник Нобус Байран. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитаглы, Универньюз. 23 и 24 апреля в стенах юридического факультета Казанского федерального университета проходит седьмой студенческий модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты-2021». Они являются традиционными не только для студентов Казанского университета, но и для студентов по всей России. Команды соревнуются между собой в раундах, отстаивая собственные позиции по судебным делам, аргументируя и доказывая правильность и обоснованность своей правовой позиции. В течение года Центром по организации временной занятости обучающихся совместно с институтами Казанского университета проводились дни карьеры и встречи с работодателями по конкретным направлениям подготовки. И, наконец, более 70 представителей организации собрались в культурно-спортивном комплексе «Уникс» на общеуниверситетской ярмарке вакансий. О том, как прошла ярмарка, расскажем в нашем следующем сюжете. Ярмарка вакансий открывает множество возможностей для обучающихся вуза. Здесь представители и государственные организации, образовательных учреждений, представители предприятия, it сферы и многих других. Это прямое общение для, между работодателем, студентами и выпускниками. А, здесь студ, наши студенты могут найти место для временной занятости в период своего обучения, для постоянного трудоустройства. Могут найти также и студенты, выпускники. И также могут найти себе места для прохождения практик и стажировок. Мероприятие прошло не только на площадке Уникса, но и на онлайн-платформе. Студенты могли оставлять резюме на сайте факультетус и откликаться на вакансии более 92 различных организаций. Студент может подойти, заинтересоваться и задать любой вопрос работодателю. И все работодатели с удовольствием на эти вопросы отвечают. В основном студенты спрашивают про стажировку, про совмещение с учебным процессом, так как это основная, основной вопрос, на котором они обостряют свое внимание. Один из работодателей IT-компании рассказал о том, какие навыки нужны для того, чтобы попасть в их организацию. Мы оценим хард технические навыки сотрудника и софт-скиллы. То есть, естественно, если это студенты, мы очень смотрим на софт-скиллы, на его коммуникативные навыки, на его самоорганизованность, способность к самообучению, способность работать в команде, либо же способность работать самостоятельно. Нистан Гургиница подчеркнула, что главное в сотруднике – это уверенность в себе и способность в коммуникации. Я всегда замечаю, что сотрудники, которые приходят в КФУ, с КФУ, когда-то с КГУ, я сама закончила КГУ, они всегда более общительные, они более сильные, у них более, больше багаж знаний, чем с другими институтами казанскими. Я раньше думала, что это не так, но я чувствую прям колоссальную разницу обучения, которое дает КФУ и обучение в других университетах. Научный семинар для студентов Института физики Казанского федерального университета провели сотрудники Объединенного института ядерных исследований, международной межправительственной научно-исследовательской организации в нокограде дубна Московской области. Они познакомили студентов третьих-четвертых курсов, обучающихся по направлениям физика, радиофизика, нанотехнологии, астрономия, с историей института, его структурой и исследованиями, которые ведутся в научном центре.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 На пленарном заседании конференции в своем видеообращении полномочный министр, генеральный консул Республики Корея в Российской Федерации Пахо поблагодарил руководство ВУЗа за организацию. Я искренне поздравляю Казанский федеральный университет с проведением 17-й международной конференции по корееведению «Россия-Корея. Настоящее и будущее российского корееведения». И очень рад приветствовать вас этим видео на значимом академическом мероприятии. В этом году празднуют 30-летие установления дипломатических отношений России и Кореи. Поэтому я считаю, что конференция имеет огромное значение. В свою очередь, проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев обозначил причину популярности корейской культуры среди российских. И молодежи. Российский не стремительно развивается, открывает для нас заманчивые сценарные зоны. Мы обсуждали что сегодня вообще Корея ее современное социальное-экономическое развитие, ее современная культура, культура вызывают большой интерес у молодежи, у молодых ребят, у девушек, которые увлекаются, интересуются тем, что происходит в Корее, потому что она, по-моему, эта культура самобытная, интересная, она оригинальная, она не копируется. В ходе конференции планируется обсуждение актуальных проблем и тенденций развития настоящего и будущего российского корееведения, освещенных в различных областях деятельности. Директор службы содействия развитию корееведения Ли Канхан выразила благодарность ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову и руководству за сотрудничество и развитие корееведения в КФУ. Я надеюсь, что проведение Международной конференции по корееведению в Казанском федеральном университете послужит фундаментом для разностороннего сотрудничества между Кореей и Россией, а также послужит прекрасной возможностью для развития корейско-российских отношений через развитие корееведения улучшение понимания Кореи и расширение обмена в различных областях. Основными направлениями работы конференции в этом году стали «Настоящее и будущее российского корееведения», «Культура и литература Кореи», «История», «Политика» и «Экономика Кореи». Илья Андреев, Фарид Захитогле, Универньюс.